Всем, ребята, я вас рада видеть. Этот ролик посвящен всем, кто считает, что он меня потерял. На самом деле, я стримлю каждый день. Вот просто мы поменяли канал. Авторские права, которые вечноют меня уже не первый раз, а вы, и в этот раз дали ограничение на 90 суток. Поэтому, пожалуйста, кто со мной? Кто хочет искать <свят> и не может найти мой канал, я вам помогу. Ссылка в описании, пожалуйста, подпишитесь. И самое важное, подпишитесь в группу ВК, там последние новости. И вы будете знать, когда я стримлю, что я стримлю и с кем. Вот, я вас рада видеть. Приходите. Сегодня тоже будет стрим.